Гель для интимной гигиены средства для ухода за деликатными зонами. Благодаря мягким павам средство бережно очищает без ощущения сухости и стянутости. Молочная кислота в составе создает оптимальный уровень pH, максимально приближенный к pH интимных зон. А экстракты, солодки, ромашки и зеленого чая успокаивают и устраняют раздражение. Гель оптимально подходит для склонной к сухости, раздражению кожи, в том числе с нарушением баланса микрофлоры во время гормональных перестроек, а также после посещения бассейна и спортивных занятий.